Смотрите, друзья, какой необычный экран мне предложили для рассмотрения. Это экран Доги Коинов. Видите, монетки идут автоматически, я ничего не делаю. А здесь я для вас специально приготовил свой плейлист, где все находятся мои видосики. Видосики канала Олег Успешный, компьютер интернет. Вот сейчас страничка автоматически опустилась вниз, я ничего не делал, а потому что закончился один видеоролик и запустился другой. Вот такая, собственно говоря, работа этого сервиса, друзья. Так что вы проходите по ссылочке под видео, попадаете на эту страничку, запускаете просмотр видосиков и на этом зарабатываете доги -коины. Так, сколько у меня там набежало, сейчас посмотрим. Ну вот, 32 350, 60 и так далее. Конечно, всем интересно, выводятся они отсюда или нет, и это интересовало меня в первую очередь. Давайте проверим, хотя я уже знаю, что выводится, но хочу вас в этом убедить. Чтобы остановить работу крана, необходимо мне остановить просмотр видосика. Какой тут у меня сейчас играет? Вот этот. Ладно, поставлю на паузу. И далее здесь есть кнопочка снятия. Все, видите, здесь уже заработок сатошиков остановился. Я нажимаю снять. Открывается страничка вывода. Сюда мне необходимо прописать свой номер DoggyCoin кошелька, который находится, друзья, на Foyset Hub. Далее проходим капчу и нажимаем на кнопочку снятия. Вывод моментальный. Все. 32 600 сатошек были отправлены ко мне на Foycet Hub кошелечек. Давайте проверим, поступили они или я вам лгу. Вот он этот кошелечек Foycet Hub. Опускаю страничку вниз. Здесь пока такой суммы нет, есть сумма 2 600. Я обновляю страничку. 32 600 сатошек прилетели ко мне с этого проекта. По-моему, это просто замечательно, друзья, ничего делать не надо, запустили видос, выключили звук, чтобы он вам не мешал, и все, и можете заниматься своими делами. Иногда, конечно, приходится туда поглядывать, потому что плеер останавливается, и заново запускаете просмотр. Сейчас я обновлю страничку на этом доге экране и здесь будет по нолям. Итак, смотрите внимательно, все, что я сделал, это обновил. Все, ноль сатошеков. И далее идет мой плейлист со всеми видосиками. Вам, друзья, будет полезно для просмотра, кто еще не смотрел, выберите себе любой. Обновление моих видео здесь идет автоматически, поэтому, друзья, на всякий случай сохраните себе где-нибудь в закладке этот сайт. Да, просто замечательно. Остались ли те, кто еще не верит, что можно здесь заработать? Давайте я запущу еще раз видосик, нажимаю на картинку. Пошла загрузка, друзья, звук у меня выключен, монетки побежали. Офигенно, офигенно. Ну и все, я могу идти заниматься своими делами, а доги Сатоши будут зарабатываться автоматически. Ну вот, друзья, все уже, 500 Сатошиков набежало. А сейчас я для всех расскажу, как надо правильно работать. Где взять номер кошелька, куда его вставить и так далее. В описании под видео вы найдете несколько ссылок. Одна из них будет вести на кошелек Exmo. Как пройти регистрацию? Да очень просто. Но я вам покажу, где взять свой номер кошелька до гикоина. На мой взгляд, это самый удобный и крутой кошелек. Честно говоря, я им пользуюсь постоянно, и он меня ни разу не подводил. Помимо того, администраторы его постоянно усовершенствуют, дополнительные функции какие-то включают. И даже здесь уже есть обмен, что самое необходимое, друзья, для нас, потому что здесь можно вывести сразу на наличку, то есть на пластиковую карту или куда угодно. Поэтому проходите регистрацию. Дальше нажимаете на ссылочку «Кошелек». У вас тут будет отображаться на этой страничке вот такое количество криптовалюты. Выбираем с вами доги. Переходим направо. Нажимаем на кнопочку «Пополнить». И здесь мы с вами видим, отображается наш номер доги Coin кошелька Выделили, нажали «Копировать» и далее переходим на проект «Фойсет Сразу обратите внимание, друзья, что минимальная сумма пополнения, то есть сюда, если будете переводить, то не меньше 10 доги -коинов. Если отправите меньше, они хрен знает, где потеряются. Итак, ну а мы с вами идем, скопирую в данную ссылку в проект Foyset Кстати, в этом плейлисте вы найдете видосик, как создать кошелек Bitcoin Dogecoin как раз на этом проекте Foyset Ну а я же просто вам покажу, как мы с вами будем добавлять наш номер Dogecoin кошелька, который только что скопировали. Ссылочка на Foyset Hub также будет находиться в описании под видео. Пройдете регистрацию, здесь все не так сложно, все это элементарно просто. И далее мы с вами переходим по ссылочке «Wallet addresses». И вот в эту строчку, господа, мы вставляем наш скопированный номер кошелька. Справа выбираем ту валюту, к которой она относится. Ну, раз она относится у нас к Dogecoin, значит выбираем Dogecoin. И после этого жмем на зеленую кнопочку «Link this address». Все, друзья, вот так вы добавили свой номер кошелька в Hub. И он уже у вас здесь же на этой страничке будет отображаться в Dogecoin адресе. У меня, как вы заметили, здесь находится два Dogecoin кошелька. Вы можете добавить хоть 5, хоть 10. Главное, запомните, к какому проекту они относятся. Далее вы просто переходите по первой ссылочке Overview. Здесь находится балансы всех ваших монет, а внизу находится статистика их поступлений. Давайте я еще раз покажу вам, как выводить. Ну вот, как видите, уже очередной новый видосик запустился. Я его остановлю. Давайте посмотрим, сколько набежало там DoggyCain. Поднимаю страничку наверх 3660. Нажимаем на кнопочку снятия. Вставляете свой номер Dogecoin кошелька, который мы только что с вами создали. Проходим капчу. Ну и нажимаем на кнопочку снятия. 3600 сатошеков улетели ко мне на Foycet Hub кошелек. 60 сатошеков, видно, сняли за перевод. Давайте убедимся, что и эта сумма поступила ко мне на баланс. Ну вот они, родимые. 3600, друзья, автоматически, быстро, моментально, инстантом, как угодно назовите, но монеты летят просто как птицы. Для зарабатывания своих свеженьких сатошеков вы можете продолжить видео или обновить страничку, чтобы убедиться, что здесь все по нулям. Вот давайте, я ничего сейчас делать не буду, просто запущу просмотр данного видео. На чем я остановился вот на этом видосике? Включаю плей и показываю, что у нас меняется. Смотрите, идут цифры, но сейчас они, хопа, исчезли и все, понеслось заново. Поэтому страничку обновлять не обязательно. Ну что, друзья, я думаю, вам этот кран очень понравится. Лично мне нравится. Кстати, здесь есть еще небольшая приписочка. Поделитесь в социальных сетях и ваш кран будет работать быстрее. Я не знаю, пока не проверял, ни с кем не делился, возможно, так и будет. Но это я узнаю, когда вы пройдете по моей ссылочке и начнете смотреть мои видосы. Еще раз вам напоминаю, что на всякий случай вы можете скопировать в огне браузера ссылку на этот плейлист. Он вам обязательно в будущем пригодится. Здесь очень удобно просматривать ту информацию, которую вам необходима. Листаете вниз, читаете название роликов, и, по-моему, пользоваться немножко даже удобнее, чем на канале YouTube. Ну и на всякий случай давайте еще раз с вами пробежимся, как здесь начать зарабатывать. Если у вас нет номера кошелька DogeCoin, проходите по ссылочке под видео. Попадаете на этот кошелек Exmo. Осуществляете регистрацию и вход, приходите по ссылочке «Кошелек». Находим с вами название Doggy, переходим вправо, нажимаем на кнопочку «Пополнить». Копируем наш номер кошелька. Если у вас нет аккаунта Foyset Hub, также проходите регистрацию и нажимаете на ссылочку «Wallet Address». Вставляем сюда наш скопированный номер кошелька, выбираем Dogecoin. Нажимаем на зеленую кнопку «Добавить ссылочку». Внизу данная ссылочка у вас уже будет отображаться. Это значит, что номер кошелька в Hub вы уже добавили. Поэтому на любом кране, друзья, где вы будете в дальнейшем работать, можете смело его использовать. Далее идем на кран по заработку DoggyCoin. Нажимаем на кнопочку «Снятие». Вставляете номер кошелька, проходите капчу и нажимаете «Снять». Все, друзья, и ваши монеты уже моментально улетели на Foyset Hub Баланс. Ну вот с таким необычным проектом я сегодня вас познакомил. Думаю, многим из вас понравится. А на сегодня, пожалуй, все. Как всегда, на связи был Олег Успешный с интересным видосиком специально для своих подписчиков канала. Желаю всем огромных заработков в интернете и до встречи в следующих видосах. Пока!